Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости моего канала. С вами, как всегда, я, Миддлрэй. И сегодня у нас новый видеоролик, в котором я должен буду выиграть катку, стоя на месте. То есть я не двигаюсь вообще. И я должен выиграть эту катку. И также, что я хотел сказать, давайте напишем много комментариев под этим видеороликом. И лучшие пять комментариев попадут в следующий видеоролик. А также проведем небольшой экскурс такой интересный. Если наберется под этим видео 20 лайков, то в следующем видеоролике я э, выберу одного из лайков, из лайкнувших и пропиарю его канал. Все в ваших руках, ребята. Я надеюсь, вы это сделаете. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И давайте приступим к видеоролику. Т я буду это выполнять в Брофболе. Каточку на спрауте одну. И в захвате кристаллов я так посмотрел то, что в Броуболе, в принципе, на месте, ну, стоять можно за спраута. А вот в захвате кристаллов не особо. Поэтому в захвате кристаллов как бы ты никакого, наверное, фидбэка команде не принесешь. Вот. Поэтому не знаю, не знаю. Можно попробовать, конечно, ограбление. Типа сейвить сейф. Давайте ограбление и броубол. Полетели в первую каточку в Броуболе. Потому что в Броуболе еще хоть как-то это можно сделать. Ну а в захвате кристаллов, я думаю, никакого фидбэка ты не принесешь. Тупо накидываю вот так. По нашим, так сказать. Засейвал мяч. Да, конечно, это будет максимально сложно. Как будто у меня отказало клави отказал джойстик. Да, но первый гол мы пропускаем. И это понятное дело. Само по себе это задание довольно-таки сложное. Да, и мы, наверное, проигрываем эту катку. Фараон. <coughs> Нику. Нашего соперника Да, конечно Выиграть стоя на месте Мне кажется, это будет невозможно Только солью кубки Давайте попробуем в ограбление В ограбление не знаю, на ком Наверное, на барлее Попробуем Полетели в ограбление Но ограбление у нас э, Будет только Наша цель будет только защита Так что пока ждем Чуть-чуть будем только двигаться Когда будет выскакивать вот такая данная Но Мне кажется в ограблении будет легче Ну как-то это будет полегче Выиграть, потому что Ну во-первых Само по себе это занятие не из легких, стоять и не двигаться, я думаю. Вот. Так, будем кидать. Так, но пока особо никаких проблем я здесь не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня сейчас убьют, да? Нет, нет, нет, не долетело. И вот. Опять же, хочется просто пойти и подвинуться, но не могу, понимаете? Не могу. Так. Мы, кстати, пока ведем. По процентам сейфу мы пока побеждаем. Ой-ой-ой, как быстро все проходит. 31% уже у наших противников. У нас Бибер хорошо атакует их сейф. У нас неплохо удается сейвить. Так. 28 на 67. Но ну, я думаю, это победа, в принципе, если тут какой-то дико ужасный пуш не пройдет у наших противников. 67. 67. 12. 12 у них остается. Да, очень тяжело идет. Ну, вообще... Непривычно, хочется руками просто взять и уже пойти наконец-то. Но правила нельзя двигаться, поэтому... Да, мы побеждаем благодаря Биби и Тику. Я вроде бы даже никакого э, фидбэка в команду не принес. Но давайте всё-таки попробуем выиграть и в Броуболе, потому что... Мне кажется, что и в Броуболе это тоже возможно. Конечно, было бы легче, если бы мы занимали бы какое-то место, да? Занимали бы какое-то место. Вот, и тупо стояли бы на нем. Так, нет, нам вообще, вот мы как зареспавнились, и все, у нас двигаться нельзя. Проблема в том еще, что желательно вообще не сливаться, потому что если мы сливаемся, то... Надо постоянно их отгонять Отлично, отгонять надо отхилиться Потому что, если я сливаюсь Я стою на месте И стою э, только Так, все, я пока тут хоть как-то атакую Но меня, наверное, сейчас убьют, да Меня сейчас убьют Но вроде мяч мы точно пока не пропускаем Да уж, да уж, да уж, да уж, очень тяжело, блин, хочется просто выйти из этого, из этой коробки, но надеюсь, что наши ребята хоть как-то смогут это, что-то с этим сделать, потому что максимально сложная задача. Так, хорошо, тут хотя бы он не дал им пройти. Так, отлично, отлично, отлично. Да, было бы неплохо, конечно, встать еще сюда подхилку, Чтобы уже на всякий. Вот, но выиграть будет, наверное, очень... Точнее, не, не наверное, а процентов очень тяжело. Вот. Так, отлично. Ну, хоть как-то там я засейвил с уроном. Кстати, интересно, а возможно, играя так, получить звездного игрока? Звездного игрока можно так получить или нет? Я бы хотел это проверить. Вот, если вам интересно, то пишите обязательно в комментариях, проверяем мы это еще раз или нет. И если вам понравился данный видос, не забывайте про лайки и подписку на канал. Мне очень приятно, когда вы подписываетесь и ставите лайки. Так, но уже до 0-0 мы вытащили как-то. Каким-то образом, дичайшим. Так, отлично. Там мы хотя бы... Так, ну если наши ребята сейчас забьют, будет это просто очень классно. Но... Да, видимо... Не будет этого. Потому что... Вижу, что... Приближается там... Ла-ла-ла, сейф, сейф. Это сейф от нашей пм ну да. Но, к сожалению, мы не смогли эту катку выиграть. Но хотя было очень близко. Но думаю, то что и пытаться я больше не буду. Потому что на этом и так все понятно. Что это довольно-таки сложно. Но на этом наш видеоролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про комментарии, лайки и пиар, который я огласил в начале видеоролика, поэтому ребята, все в ваших руках. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока.